Техника, которая ей свой или с... объедем там сапплай нашу выбили но мы по югу лучше не объезжать э, давай разгрузимся э, разгружай, с... разгружай все, все вы В компауде, в компауде на 67. В соседнем компауде на востоке э, трубачи. Сука. Дай карте, я буду помечать хотя бы. Где противник, мы ждем? В компаунде справа от нас на востоке. У дороги компаунд Ай! Трубачи засели. Дай файер я тоже метки буду ставить. Как Кому еще раз? Или сахарит, Снайпер, или? снайпер, снайпер. Да, ему, да, да, ему. катается Но ну, почти отняли. Загружает эту соплю. Мы уже в принципе отхватили точку. Отхватили. топли все уничтожены нет нет нет нет нет есть есть еще что Что дальше делаем? Сопля приехал к ним на компаунд Что мы делаем? прямой. Вот так начинаем убийство. Глент, можно больше выдавать и забрал бы соплюз и подвез бы нас. Ну, Но... кстати, да. Можно где тут хап поставить Здесь бессмысленно ставить просто всех нахуй убьют сразу Это ничего. Я кто-нибудь, я тут в хабе стою один к тебе тут потом без дыну я, конечно, попытаюсь сейчас как-нибудь добежать я сюда без дынов добежал тебе техника подъехала в помощь Я хочу по-хорошему хаб здесь откинуть. Ну это да, но на другой стороне. Строить вон. Без двое припас у К сожалению, нет. А у нас питик есть тут? Мы можем обойти через звук сделать крючоками в спину зайти. А почему по я не могу там, поставить, по Кто не знает? По идее, должен... Че, по идее, ты должен поставить, потому что у тебя там... С чем не граничить. Я почему-то не могу поставить. Людей надо больше. Блять, М -м, надо, может. чтобы вот те двое подошли. Сейчас, да, там пятый, сейчас поставят, вместе с тобой тебе поможет. Народу просто не хватает. Да. Все, у вас просто народ не хватало, тебя поставить. Москву снайпер. Противник. Это снайпер. Тебя сняли? Что за метка лопата? Это копать, типа, но он, видимо, туда поставил случайно. А, поднимите? Да, сейчас, подниму. Секунду. Я его не снял. Нет, ты его сними, и меня синий поднимет ну, Еще кто-то вроде был, по выстрелам, или да, все твой был Не-не-не, а это один он был Отлично Атакуем мы хорошо, блядь Сейчас снимем Где она сейчас я сниму еду? Я ее. копаю ее был выкопал справа кто справа. Минус все кто-то стреляет. это их следующая точка вроде как. Снайпер там южнее от тебя, еще люди есть? Складной, у тебя есть возможность ролик поставить там? Сейчас скину Спасибо Там точка будет. Надо было нам с тобой копаться там снайпер. У нас кто-нибудь заберет? Прята как едешь, ты блять реку не приведешь, ты не приплывешь ее. одной здесь нет смысла ставить ничего, зачем? Ремонтку только, если? Или что ты хочешь сделать с кладной? можно поставить. Тут есть Кто? Ну НСВ пулемет этот. А смысл здесь пулемета? СВТ. Такой здесь вы тут зушку как у бомж танцев нету. И смысл она здесь нужна? А надо было ехать и ставить, э, в атаку ехать или на следующую точку ехать, которая вон пытались наши построиться уже там. И то там, блядь, да, нас да? Ту точку вообще бессмысленно застраивать, если только поставить ремонт для техники, и все. Эта точка не актуальна ее не отхватят что может к следующей выдвигаемся? мы делаем блять сука под одной фк блять если не кихнуть его даже блять Просто можно было доехать и пойти построиться в городе, потому что у нас захват, в принципе, нормально продвигается. Следующая точка после этой будет еще западней, а потом в город все пойдет. Добить, добить, добить, добить, добить. Все отлично. Я даже готов здесь складного если надо. Скажи да, да, вертолету, да. что он по мне стреляет. Чё ещё рассказать? Вертолет по мне стреляет, поубоёв. Поехали строиться, надо ближе в точке. Скотный. А, я не знаю, не я... подумать. Это нет на метке хаба отстроится. Да ну его в пизду, бля, он заебал уже. Стоит вместе в ТОУФК, то я заебался уже его ждать. Просто ничего не построишь без него. Двоих наши кидали, слушай, складного. Если ты тормозишь, перекинь мне складного. Компаун, здесь компонат, сразу. Можем здесь строиться. Опа-на, блядь! Выходим, выходим, выходим! Стреляйте, блять, трубочисты! Это б не наша, ебашь в не! Блять, это наша! Да наша! Посмотри! Наша стоит! Пиздец! Вэнс, чтобы не мучиться, пропиши в консоль респаун просто И мы сейчас что-нибудь построим здесь Кладной, давай что-нибудь здесь хотя бы Только, блядь, рацию не поставь, блядь, на открытое место в здании и поставь Сейчас поставлю Так, подгоните эту порошок Чё Блядь, что за туп это, блять? а? ты возьмешься на складного или я возьму? Я возьму, он мне уже передал, да? я уже заебался слух. Так, короче, у нас сопля там. Ну, здесь, здесь она, да. Короче, сейчас жди, приеду. Ты можешь, ты, ты можешь мне сейчас перекинуть складного, я потом перекину, если ты хочешь. Я построю здесь. А чё, седьмой не может поставить? Ты можешь на меня сейчас перекинуть. Чтоб времени терять. Там седьмой седьмой складной, что он не можешь поставить раз? Он вообще я ему сто раз уже говорил, он вообще не игнорирует. А, -а, -а как интересно. 10-му с, с 13-му. я подойти, короче, к вам. Там нашел, то есть что короче, я бегу вон. Бежал, сейчас не гевапайся только Я не Я жду Помощь Сейчас тебя Ты мы тоже кинь Блять. Ya <laughs> ha или выделить... Рацию сразу копать Рация в здании копать сразу ее. Я тебя понимаю. Стой стой, стой Я тебя подлечу Для не надо Да, подлечи Да, я тут, я тут, сейчас, сейчас, сейчас. Yes, the Гранаты туда прокидываете, короче, они прям возле. Это вы стреляете. это вот не наш, вон он, вон он, и откуда с дома, с дома то есть э, со О, да бля Какого дома нап за входа, блядь? Что за хуйню ты говоришь? Там в э, двери. Он из двери стрельбы. Не, ну я тебе не настаивал, что он там, Ну хочешь поглядить. Медик, медик. Я ранен. Сейчас добьем. Спасибо. Медик, включи. Аккуратнее следующий каждый месяц. На каком этаже он? На втором, третьем. На втором Третий и третий. А тут хаб, давайте. Ломайтесь. Это же выше. А, можно брат сэр, это же выше. А тут как залезть снова потолок отреектируем да кстати была позиция